Есть дорожка мечтать, есть дорожка делать. Это амбивалентные истории. Да? Делают те люди, которые контролируют, мечтают те люди, которые доверяют. Да? Мы сейчас говорим про делать. До этого мы говорили про мечтать. Вообще не смешивайте эти две штуки. да. Очень, это как прыжок веры, да, как хрустальный вот, мост. Вот, вот, вот, вот. Да. А, если вы смешиваете эти две штуки, вы постоянно в, много энергии тратите. правда? Если вы не верите, что в вашей жизни можно мечтать, делайте, прописывайте смотрите через три года я хочу купить большую квартиру да прописывайте четко квартиру. такая же тактика да как в мечте но в мечте мы просто отпускаем и живем а здесь что мы делаем что мне надо для того чтобы отсчитываем шаги назад да? там я не знаю подписать договор значит мне нужен там, риэлтор да? я не знаю, нужно разработать такую... Ну, то есть отсчитываем шаги назад, прописываем четкие шаги, да, что нам нужно для того, как... Ну, можно потренироваться на маленьких вещах, запись к врачу, да, понять, к какому врачу, там, я не знаю, и прям прописывайте микрошаги, зайти в интернет, на, там, страничку ЕМИАС, вбить там свой полис, понимаем, да, как это делается? это история сделать. Если вы будете смешивать, ну, вы будете верить то в одно, то в другое, и у вас это будет забирать много энергии. Поэтому сами на берегу с собой честно договоритесь. Я либо верю, либо я делаю.